Всем добрый день! Сегодня у нас снова небольшое видео, в котором мы поговорим о ДТМФ. ДТМФ расшифровывается как Dual Tone Multi Frequency, термин для обозначения тонального набора. В ДТМФ при нажатии на клавишу раздается звук тон, который является комбинацией двух тонов высокого и низкочастотного. Отсюда и название Dual, двойственный. ДТМФ, как правило, есть у радиостанций оборудованных клавиатурой, которую можно использовать для передачи тонов. В радиосвязи ДТМФ может применяться, например, для удаленного управления ретранслятором, включения и выключения его, или, например, для избирательного вызова определенного абонента, если радиостанция оснащена ДТМФ-декодером. Рассмотрим радиостанцию с функцией ДТМФ. У нас это iRadio 558. За передачу ДТМФ у радиостанции отвечает 19 пункт меню. PTTID определяет момент передач кода, доступно для выбора четыре режима OFF код не определяется BOT код передается в, в начале передач и код передается в конце передач И BOTH – код передается в начале и в конце передач. Двадцатый пункт меню определяет задержку кода 5TID в миллисекундах. Можно выставить от 1 до 30 миллисекунд. Семнадцатый пункт меню. С-код отвечает за заранее предустановленные коды. То есть через компьютер эта функция программируется, и вы можете назначить 15 заранее запрограммированных кодов. В шестнадцатом пункте меню дтмф ST. Вы сможете выбрать режим слышимости ДТМФ при передаче в эфир для вас. Of тону вы не будете слышать. ДТСТ слышны только тоны, передаваемые вручную, то есть с клавиатуры N ST слышны только предварительно заданные тоны. В 17 пункте, который вы задаете, и. DT плюс Any слышны все тоны. Сейчас на примере радиостанций iRadio 558 и iRadio 88 я продемонстрирую вам работу ДТМФ. Зажимаем на передачу и радиостан... нажимаем на клавиши. Радиостанция iRadio 88 у нас соответственно принимает чтобы это выглядело более наглядно возьмем радиостанцию с дтмф-декодером это у нас такой старенький роджер То есть вот он принял комбинацию ABCD. Давайте передадим тон 1, 2, 3. 1, 2, 3. Роджер получил тон. ДТМФ-декодер у этой радиостанции позволяет не только слышать тоны, но и отображать их.